Абитуриентов, поступающих в этом учебном году в Казанский федеральный университет, ждало множество испытаний. Сдача государственных экзаменов, получение аттестатов, ожиданий в очередях и все это, чтобы оказаться в списках приемной кампании. И пришло время каждому, кто хорошо себя проявил, стать студентом-первокурсником. 2 августа приемная комиссия Казанского федерального выпустила первый приказ о зачислении, в который вошли лучшие абитуриенты. Первая волна очень важна, потому что это формируется общая картина по баллам, по конкурсу, по количеству зачисленных. Поэтому это ориентир, ориентир для второй волны, которая приказ выйдет 8 августа. Поэтому первая волна – это ну, первое ожидание первых абитуриентов, прошли, не прошли. И те, которые имеют максимально высокий баллон, как правило, они попадают в первую волну. Все, кто оказался в списках первой волны, будут занимать бюджетные места. И в этом году таких студентов будет гораздо больше обычного. Всего в университет по всем формам подготовки мы примем 12 770 человек. А пока первая волна касается лишь только бюджетного набора. Пусть первая волна, как вы называете, это 2051 человек. Это вот первые такие вот вехи зачисления в Казахстанской Федеральной Ну а тем, кто не нашел своего имени в списке, расстраиваться рано. 8 августа выйдет второй приказ, в который войдут оставшиеся 20% бюджетников, а также студенты, прошедшие на контрактную форму обучения. Надо понимать, что зачисление на бюджет происходит в два этапа. Первый этап это 80% от всех бюджетных мест. И 20% бюджетных мест остаются на второй этап. Второй этап это приказ выходит 8 августа. И сегодня, 6 августа, до 18.00. Те, кто желает участвовать в конкурсе на вторую волну, они могут подать оригинал своих документов. В 18.00 мы закрываем прием. И те, кто подал, мы среди них организуем конкурс. Олег Владимир Нелюбин, Универньюз.